Всем привет, меня зовут Александр, мне 37. 37 лет. Я ходил в очках, начиная лет с 8, наверное. То есть, э, у меня никогда в жизни не было ситуации, чтобы я хорошо видел. Про В целом, про лазерную коррекцию я знал давно, сталкивался меня там и знакомый. и там, родные делали по методу ласик, э, или там Фемтоласик, я сейчас не помню точно. Но всегда это было интересно. Но страшно, потому что я в целом много читал, много понимал, какие могут быть последствия, там, что эта ласкут отслаивается, не отслаивается. Но неприятно, в общем, даже если риск минимален, все равно хочется риск минимизировать всегда. И где-то лет, наверное, год три или четыре назад я узнал про технологию смайл, тоже долго собирался с мыслями. Тем более, я и занимаюсь активными видами спорта и там высокий риск, там, условно говоря, удариться головой. И всегда было страшно, боязно что-то делать за глазами, потому что, когда с детства ты с ними носишься и, как бы, ты со... чуть ли не самая большая ценность <laughs> в плане здоровья что-то, когда рисковать, мне очень не хочется. Но в итоге решился, вот пришел в клинику Smile Eyes, или, там клиника доктора Шиловой, но я ее еще слышал ее, как узнал первый раз, как раз она была еще в Smile Eyes клинике. Где-то я в интернете прочитал, не помню, то ли у Варламова, то ли где-то на Хабре, то ли это все как-то совпало, я не помню, тоже там статьи с описанием, как делается эта операция, причем с, не с картинками на компьютере, нарисованными, а с фотографиями, сделанными под микроскопом, это было очень интересно, ну и вот я решился, пришел сделать, доволен неимоверно. То есть ощущение, когда ты просыпаешься утром, и тебе не нужно ничего делать для того, чтобы видеть хорошо. То есть ни очки искать, ни там идти, там умываться ставить линзы. То есть ты просто открываешь глаза и видишь сразу. И это на второй день после операции. То есть, еще меня в Ласике, например, смущало то, что реабилитационный период достаточно долгий. То есть, там, может быть, неделю, где-то, вот так, там несколько дней. А здесь, вот, мы сделали операцию вчера. Сегодня я уже за рулем, сегодня я уже как бы чувствую себя прекрасно, никаких там, там неприятных ощущений нету. И сама операция очень быстрая, то есть там буквально, наверное, пара минут. Ну, какие-то там, понятно, дискомфортные ощущения, то есть ни боли, ни какого-то там каких-то острых ощущений, ничего. То есть простой дискомфорт, небольшой, там поморгала зеленая точка, там затуманилась, там, прошло еще 30 секунд, что-то тебе поделали с глазом. И ты снова видишь. Это очень необычное ощущение, очень интересное. И если так вот резюмировать весь этот рассказ, если у вас со зрением проблемы, тем более, если есть желание ощутить, что это такое, когда ты открываешь глаза утром и видишь. Видишь прекрасных людей там рядом с собой. Вот я сейчас смотрю на прекрасную девушку напротив. Это просто маст have Я рекомендую делать и не жалеть на это ни денег, ни времени, не бояться ни в коем случае. Потому что, как мне и рассказали, я сам прочитал, я очень ответственно к таким вещам отношусь. Риск побочных эффектов при смайле какой-то прям меньше 1%, гораздо меньше 1%, меньше чем полпроцента. Это очень маленький риск. И всегда можно доделать, всегда можно переделать, чего не скажешь про там, другие технологии лазарной коррекции. Это большой плюс, я считаю, и не нужно сомневаться, нужно делать. Тем более сейчас такой период, когда лучше заниматься своим здоровьем, лучше вкладываться в себя.